Нередко бывает так, что я расстраиваюсь, когда мои планы, мои мечты, мои цели, они не совпадают с реальностью. Но это, в принципе, наверное, происходит у каждого регулярно. Ну, что ж поделать, жизнь она такая, и наши мечты, они довольно часто не совпадают с реальностью. Ну вот мы живем, строим планы, идем куда-то вперед. Ну, а потом, если получается, радуемся, если нет, огорчаемся. И, знаете, я... Однажды споймал себя на мысли, что совершенно зря огорчаюсь, расстраиваюсь. По той простой причине, что это всего-навсего игра. Самая настоящая игра по каким-то таким непонятным правилам, со своими героями, со своими условиями. И однажды в один какой-то день кто-то возьмет и дернет рубильник. Либо никто не дернет, а вот он сам отключится. И все прекратится. Будет гейм-овер будет конец игры. Все наши достижения, все наши ошибки, все наши промахи или победы, они все аннулируются, и это неизбежно. Знаете, мне по этому поводу довольно часто пишут сектанты всяческие и утверждают, убеждают, ругают, что есть загробная жизнь, что есть Бог, что есть нечто, что потом сохранит нашу личность, наш разум, даст нам некое продолжение я, естественно, с ними не согласен, и много оскорблений приходится порой слышать от них, но знаете, я внезапно понял, что они ведь на самом деле не меня хотят убедить в своей вере, они на самом деле хотят убедить себя в том, что я неправ, в том, что я заблуждаюсь, они хотят таким образом подкрепить свою типа псевдо-веру, понимаете, вера их, она по факту скорее даже и не убеждение, потому что убеждение это нечто основательное, крепкое. А их вера — это лицемерие, это ложь самим себе, это самообман. И вот они каждый раз пытаются, когда ругаются со мной, ну, вернее, когда ругают меня, так будет правильнее сказать. Потому что, что мне толк с ними ругаться? С глупыми людьми, примитивными, слабоумными, недоразвитыми мудаками. Так вот, они пытаются убедить себя. Себя пытаются заставить поверить в то, что даже на их взгляд кажется им нереальным. Все рано или поздно кончается. Я не буду переживать или горевать по этому поводу. сейчас ты живой, все прекрасно. Берегите себя, подписывайтесь, пишите свои комментарии.